Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим тушенные цукини в сметане. Для этого нам понадобится сметана, чеснок, масло сливочное, цукини, черный перец душистый и соль. И отварим макароны. Обжариваем ломтики цукини. Для этого разогреваем сливочное масло. Добавляем цукини. Солим, перчим. Жарим, перемешивая. Наши цукини подрумянились. Добавляем чеснок. Когда пойдет аромат чеснока, добавляем сметану. Уменьшаем огонь и тушим до готовности цукини. Цукини стали мягкие. Ставим в кастрюльку для отварки макарон. Сливаем воду с наших макарон. Вот у нас получилось такое замечательное блюдо быстрого приготовления. Вместо макарон можно использовать любые крупы. Приятного аппетита!